Телефон с Алиэкспресс – симпатичный имиджевый телефон, который можно приобрести сравнительно недорого. Телефон приходит в фирменной коробочке, выглядит очень красиво со всех сторон, можно смело брать на подарки. Сам телефон находится в специальном отсеке на самом верху, я брала в белом цвете. Под телефоном компактно расположены защитные наклейки на заднюю и переднюю панель, инструкция и гарантийный талон. Инструкция, кстати, написана на нескольких языках, что очень удобно. Далее я нашла провод для зарядки и даже не один, а целых два. В специальной коробочке есть иголочка для отсека с сим-картой помощью нее очень легко все открывается еще в одной коробочке вы найдете хорошо запакованный адаптер питания Конечно же наушники, гарнитура со сменными насадками. Провод у них достаточно длинный, выглядят они очень симпатично, мне понравились. Сам телефон хорошо и удобно лежит в руке. Спереди и сзади панели из закаленного стекла. Экран у телефона Full HD. Снизу микрофон, динамик и отверстие для зарядки. На левом боку есть толток для сим-карты и SD-карты. Сверху шумоподавляющий микрофон и разъем для наушников. А на правом боку у нас кнопка включения, качелька регулировки громкости и программируемая кнопка. То есть можно задать ей различные функции. По контуру проходит рамка из нержавеющей стали. Под экраном одна большая механическая кнопка и две сенсорные с подсветкой. Вверху вы увидите логотип и фронтальную камеру. Снимаем защиту и сразу скажу, что лучше наклеить защитную пленку, так как очень сильно остаются пальцы на экране. Включаем наш телефон, разблокируем, можно сразу установить правильную дату. В настройках можно найти кучу различных параметров. Сразу переключаемся через меню на русский язык. Все сразу переводится и становится очень понятно. Тут же можно настроить системные жесты, а также из кучи других настроек. Проведя сверху вниз, откроется специальная шторка. Все очень понятно и как во всех смартфонах. На смартфоне сразу установлено ряд приложений. Есть приложение для обработки фото, для прослушивания музыки, а также все стандартные и необходимые.